Всем привет, с вами Нано Аква. Время от времени я продаю излишки своих креветок, и зачастую желание приобрести возникает у людей из других городов. Поэтому один из часто задаваемых вопросов, которые я слышу, это доедут ли креветки живыми. В этом видео я бы хотел поговорить, можно ли отправлять креветок в другие города, как это правильно делать и что нам для этого понадобится. Многие разводчики не отправляют креветок, опасаясь за их жизнь. Честно говоря, я и сам долгое время боялся это делать, ведь на первых порах вопросов возникает много. Чем они будут питаться, хватит ли им кислорода, как правильно упаковать посылку и так далее. Давайте обо всем по порядку. Вступление я уже сказал, что креветок отправлять в другие города можно. Делаю я это чаще всего через почту России. При отправке меня интересует два момента. Как долго будет ехать посылка и какая в это время будет погода. Самое долгое путешествие, в которое отправлялись мои креветки, это 6 дней. Приехали все живыми, но дольше чем 6 дней я отправлять не рискую. Что касается погоды, за окном не должно быть слишком жарко. Не рекомендую отправлять и заказывать креветок, если на улице жарше, чем 28 градусов. Что касается минимальной температуры, проверить это пока что не удалось. Но можно смело заказывать креветок, начиная от плюс 5 градусов, если они будут хорошо упакованы. Да и в целом, на мой взгляд, упаковка это 80% успеха при отправке креветок. Поговорим о ней поподробнее. Для отправки я использую обычную картонную коробку. Давайте ее соберем. Внутрь помещают заранее подготовленный пенопласт. Пенопласт покупался блоками и нарезался. Можно конечно покупать пенопластовые контейнеры, но удовольствие это не дешевое. Ширина пенопласта 3 см, плотность 25 кг на кубический метр. Пенопласт спасает нас от механических повреждений посылки, а также он отлично удерживает температуру, тем самым вода намного медленнее охлаждается и нагревается, что позволяет отправлять посылку в более холодную и жаркую погоду. Далее нам понадобится пакет для транспортировки рыб. Вылавливаем креветок из аквариума в какой-нибудь контейнер и переливаем в пакет. Воды нам понадобится не слишком много, она будет занимать примерно одну пятую часть пакета. Для того чтобы креветок не слишком сильно колбасило при перевозке и им было за что зацепиться, помещая в пакет часть губки. Можно использовать сетку или еще какой-нибудь безопасный материал. Не использую растения, так как в темноте они потребляют кислород, который будет нужен нашим креветкам. Также нет необходимости класть какой-либо корм, самое важное для нас это сохранить воду свежей. С помощью компрессора закачиваем в пакет воздух, главное не перестараться, не нужно, чтобы пакет был слишком плотный. Перевязываем пакет канцелярскими резинками. Для большей надежности помещаю пакет с креветками в еще один пакет для транспортировки и вновь перевязываю резинками. Креветки готовы к путешествию, помещаем их в коробку. Данная коробка великовата для одного пакета, поэтому свободные места лучше чем-нибудь забить, можно использовать газету. Дальше накрываем коробку пенопластовой крышкой, закрываем коробку и все хорошенько заматываем скотчем, после чего посылка будет готова к отправке, можно нести ее на почту. Надеюсь это видео оказалось для вас полезным, а на этом все, спасибо что смотрели до конца, пока.